Здрасте, глубоко уважаемый любители легких видов спорта. А мы <смех> в западне. А, у нас западня настоящая. Сейчас я, а я вам сейчас ее покажу. Пока ничего такого страшного, вот смотрите. Какие облачка, какой пик дебюр, только вот вы видите, наверное, солнышко нигде нету. Солнышко куда-то спряталось. Вот. Несмотря на это у нас есть поток. 0,8 метров в секунду. Мы под будущим грозовым облаком набираем. И вы скажете, а что ж вы, глупыши, на аэродром не летите? Стремителем домкратом. А вот, друзья, почему мы не летим на аэродром? Вот где наш аэродром. Там дождь идет. Ну, кстати, посмотрите-ка, дождь уже идет и близко с нами. Да, вот это следующая фаза, зажглась. Ну что, будем пытаться порваться или еще потупим. Как настроение. Так. Там светит солнце, друзья. Вот там. А там идет снег. Ну, в смысле, прошел снег. Поэтому как бы один из вариантов проколоть фронт. Пока в нем есть дырка. То есть Самый худший вариант, который может быть, это если состется этот зона осадков, она, похоже, срастается. Да, мы фронт проколоть не сможем. А сейчас мы еще можем проколоть. Из запасных аэродромов, что у нас есть. Я сейчас еще, как это, крайний набор, обеспечиваю себе максимум высоты для прокалывания фронта. И смотрю, чем это пахнет. Да, пахнет тем, что надо валить. Срастаются облака. Пошли. Запасной аэродром у нас ГАП тоже в зоне осадков, Систерон в зоне осадков. Но, в общем-то, у нас и запасных аэродромов не осталось. Погнали! Ну что ж, мой учитель Клаус учил меня, что вот такие зоны осадков можно всегда прокалывать, если дождь идет справа и дождь идет слева. В данном случае это самая ситуация, дождь идет не глобальный, а с промежуточком. И вот в этот промежуточек мы прыгаем. Хлопус в том, что в этом промежуточке даже восходящий поток будет сейчас. Но возможно мне придется выпускать воздушные тормоза. Включаю на всякий случай горизонт. Скорость Что-то Только меня это, в облако это, в это не всосало. Если что, выпущу тормоза. Ну Но пока нормально. Пока эта высота мне, в общем-то, как бы нужна. Ревни подтяни, сейчас будет сильно жестко. Прям затяни в упор. Сейчас пойдет дождь. Главное, чтобы не драться. Да. Интересно, какое настижение? Ну пока минус 3 метра в секунду, мне так что сильно страшно. Должны про кого-то выступить на. В противоположную сторону, потому что по крайней мере я вижу, куда мы летим. А если б я не видел, куда мы летим, я туда не летел, друзья. Но уже не так все трагично. Главное, что нет молний. вот тот самый случай, когда справа зона осадков сильная, слева зона осадков сильная, а посередине дырочка. Вот в эту дырочку мы и стремимся. Сейчас я уменьшу скорость. Минус, кстати, 5,5-5,4 метра в секунду, чтобы вы понимали, что э, если бы мы не имели запаса на, на приходы на аэродром, то было бы все достаточно мрачно. Ну и сейчас, скажу я вам, не полный шоколад, потому что сам аэродром находится в зоне осадков. Вот она зона справа. Вы видите, вот аэродром вот, вот здесь. И там поливает дождик. Мой расчет на что? На чем основывается текущие? Первое. Ну что и в крайнем случае я на аэродром приземлюсь и в дождь. Было такое, я в Африке приземлялся, все в порядке. Шквала там быть не должно. Шквал вот у нас на гору Апотрон открыл, на который мы прекрасно набирали. Текущую скорость перехода на маршруте я уменьшил для того, чтобы экономить высоту. Ну и моя идея обойти дождь как-нибудь попытаться или отвисеться где-то. Впереди гора называется вот это вот ажур. И если я выйду на фронт ажура, то при скорости ветра, которая есть 20 км в час, я вполне смогу повисеть динамики. Ну, для этого ажур должен работать. А с такими осадками не факт, что он работает. Если это не получится, то я надеюсь, все-таки, что вот этот ослон осадков идет, как раз город, где я живу, поливает. Жена счастлива будет, что, в общем-то, за этой стеной садков находится уже чистое небо, в котором я зайду на посадку. Да. Но это вот реальная, настоящая боевая ситуация, которых мало бывает. Я рассчитывал на одно, Ну, получилось немножко другое. В любом случае, вот этот вот весь фронт, он был у нас перед нами, когда мы взлетали. То есть он еще далеко был, мы полетали там в приличное время. Вот наконец-то он нас догнал. Я думал, что он рассосется, но тот случай, когда не рассосался. Смотрим запасы по высоте над аэродромом. Мы 923 метра будем, если пойдем напрямую на него. То есть запас высоты я обеспечил. Это было самое, что называется, важное, что я сделал, набирая на пик дебюре. И одновременно я выждал время, потому что вот эту всю систему грозовую потихонечку сдуло, то есть ее сдувает южным ветром в 20 км в час, она путешествует вот так красиво между двух очагов мы проскочили, как вы видите вот там, где, куда крыло показывает темнота, туда понятно что соваться было бы совершенно бессмысленно а с левой стороны ну мягко говоря, тоже оттворится менее адистый но тоже было неприятно смотреть на это ну а у нас все хорошо у нас, конечно, немножко вот справа дождя немножко, ну, я чуть-чуть левее возьму, попробую. Да? да. <свят> <свят> Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого события, вот <свят> этого мудаческого подвига, как я часто, как, как, как мой друг байкер называет, Волков. Ну что, опять совершил удаческий подвиг? Ну могу сказать, что да. Надо было на самом деле сильно раньше на полчаса приземляться, как все немцы. Но тогда бы, друзья, во-первых, я бы не исследовал бы эту ситуацию, не получил бы новые некие навыки, вот, а во-вторых, не проверил бы теорию Клауса, что между двух очагов осадков не бывает сильных неходящих потоков, что, собственно, теория подтвердила. Мы выходим, видите, чуть, ли, чуть ли не солнце уже светит. Да, отличный аэродром я даже вижу уже. Вот здесь, в водяном туманчике. Вот пресловутая гора, которая, по идее, должна нам под южный ветер дать возможность попарить. Давайте посмотрим, работает ли ее склон. У нас такой дождь, конечно, хрен ты попаришь. На крыло мокрое, друзья, качество радиологическая какую то пара. Поэтому очень я не уверен, что у нас получится какое-нибудь парение. Но 15 метров в час ветер. Нет. Можно даже не пытаться Но в любом случае, я на ветреном склоне Смотрим, что здесь дают 680 метров у меня над аэродромом будет Если я туда прилечу И, Наверное, все-таки Полетим кому на аэродром Ну что, посмотрите, друзья Вы скажете, Волков, тебя опять повезло Нет, друзья, не повезло Это тонкий расчет Действительно, аэродром Буквально на четвертом развороте аэродрома Еще дождь висит, причем сильный А дальше уже не висит вот место, откуда мы прилетели. Это Пик де в дымке. Над ним мы были по максимуму высоко. Ну, сейчас вот подлетаем. Ой, в зону, где все уже красиво. Ай, как хорошо. Капли дождя свистят. Я, может, сказать счастлив. Скажу вам честно. Эй! Сейчас надо камеру настроить на съемку посадки. Подлетаем к аэродрому и видим блед, э, ледовое побоище. Немцы в разных позах на посадке. Потрепало их, видимо, знатно, потому что, представляете, было садиться вот в этот дождь. А дождь вон он ушел. А у нас даже восходящий поток есть. Куда нам спешить с посадкой? Скажите. Нам бы, конечно, еще придумать, как полетать, но, увы, никак. Мы можем единственное в сторону осадков чуть-чуть сместиться, посмотреть, как оно там, куда ушла стихия. Там совершенно точно, я вам говорю, нету... О, тут даже поточек есть. Надо же. Откуда? Мне вот в такой ситуации всегда интересно, откуда здесь поток? Дождь все пролил, по идее тут вообще ничего не должно быть. А немножко придерживает. Погода не рабочая. Есть ветер 11 км в час. Глубоко теоретически можно было бы так повисеть, что э, перелететь на гору Апотор и полетать на ней в динамике. Но я думаю, что это будет не совсем верное решение. Смотрите, как красиво. Вон там облачка висят низко-низко от -низко холмиками. Вот видимо. Все-таки елки до конца промокнут, ну точнее, они, может, и промокли, но светит солнце, и влага мгновенно испаряется и превращается в какие-то низовые облака. Да, 0,5 метра в секунду мы не, не парим, но висим так в ноликах. И вы видите прекрасно, как отступает линия дождя. То есть буквально я прилетел, и вот она была на, на четвертом развороте, а сейчас уже раз, это все сдуло. но ну, разве это не магия? Мне кажется, точно магия. Тебе хватит на первый раз? Как? На посадку? Да я за любой кипис. Мне нравится. Понятно. Я но... всю, всю эту магию наблюдаю. И... Но ну, я, увы, видишь, вверх ты могу... счастлив. Вверх не могу забраться. не, не один спон. Не... 6 километров в час. Ветер просто mm -hmm. слишком слабо. Для того, чтобы это хоть как-то работало. Ну, там как красиво, смотри, облако, вот оно прям на глазах формировалось, слева на 10 часов. Mm -hmm. Смотри, видишь? Mm -hmm. Да, и оно так разрастается, так быстро. Слушай, mm -hmm. у нас высоты, к сожалению, нет, чтобы туда сходить, проверить. А есть ли там восходящий поток? Из какого зеленого цвета стали поля после дождя. То ли это солнышко так подсвечивает, Ну краски совершенно right. фантастические, да. Выпускаем шасси. Оп, есть шасси. Теперь, какой тебе заход показать? Классический длинный коробочка или афганский? Афганский. Афганский? Но а все... я как раз пропустил этот ролик. Как это? Ну, не видел. Я. Да? Ну, так э смотри. А что его видеть, если, да. если я тебе покажу, как это по-настоящему? Смотри, я сейчас выпустил закрылок на лендинг, на положение. Mm -hmm. вот, сейчас смотрим. Я круг осмотрел на всякий случай. Докладываюсь. И я теперь тормоза воздушный. Чпунь. Ну вот он и афганский закот. И как мы быстро эту высоту потеряем. Причем мы достаточно на малой высоте относительно. Поэтому я буду... Не буду растягивать эту коробочку. Максимально плотненько ее сейчас сделаю. И конечно фокус мой это в том, чтобы не а, трогать тормоза как я их выпустил, чтобы я их вообще не тронул ну, конечно, это тяжело, тогда очень точно на дугу рассчитывать. Но в целом В целом должно получаться. Вот так. Оп. Вот этому больше всего момент нравится. Все, ось полосы. Вот так, конечно, поймать сразу ось полосы тяжело. И вот мы уже попадаем, только садимся очень близко, поэтому. Я сейчас тормоза убрал, чтобы подтянуть нас поближе. Чтобы, во-первых, по, -по грязи не ехать. Летим, летим, летим, летим, летим, летим. Где-то здесь я упал луна буду касаться. Оп! Воскаки у нас И вот видишь, какая водица, льется нам теперь везде, куда только может сейчас рулим гангарчиком ну посмотри все как дураки садились в дождь а мы с тобой солнышко а солнышко взлетели в солнышко воля очень хорошо полетали даже планер смотри подсохнуть успел в воздухе Приземлились, сухой. Вот такой был ролик <смех> познавательный просадки. осадки. Ой. Мне кажется, получилось хорошо. И что-то в очередной раз узнали, что оказывается, между двух очагов осадков можно пролететь и не сильно снижаясь. Учиться можно всю жизнь, и это нужно делать. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.